Добрый вечер, друзья! Сегодня тему одного из наших направлений нашего проекта «Мастера жизни. Краудфандинговая платформа» проведу я, Людмила Горбунова. Мы с вами уже знакомы с термином «краудфандинг». С английского дословно это означает «финансирование толпой». Именно о таком народном финансировании говорил в своей статье Джефф Хау в 2006 году. Эта статья была посвящена, люд... посвящена коллективным инвестициям в интернете. Назвал он их добровольцами, так как они передали свои средства, не дожидаясь какой-либо отдачи. Кстати, сейчас краудфандинг подразумевает не только добровольные пожертвования, это любые инвестиции в проекты любой направленности, будь то бизнес, культура, экология или новые технологии. В 2012 году в Америке краудфандинг как бизнес инструмент легализовали, и он получил широкое распространение по всему миру. Под направление краудфандинга, краунд, краудинвестинг. Давайте чуть, да, -да все, остановитесь. Давайте остановимся чуть-чуть подробнее. Что же это такое? Инвесторы рассматривают предложенный проект на перспективность, финансируют его с целью получения материальной выгоды. Наш проект «Мастера жизни» пригласил на свою платформу две категории людей. Одни готовы привлечь деньги в свой проект и готовы частью прибыли делиться с нашим проектом, а другие готовы вложить свои средства и при этом понимают, что в реальный сектор экономики требуются большие вложения. И вот человек, проинвестировав эмоционально незначимую сумму, 1-2 доллара или какую-то другую, становится акционером проекта на этапе его развития и становления. Краудфандинг начинает работать с созданием сообщества авторов идей и инвесторов. Если чуть подробнее рассмотреть этот процесс, он выглядит так. Автор идеи, для которой требуется финансирование, выносит ее для рассмотрения на специальную краудфандинговую платформу. Инвесторы рассматривают проект, вносят средства, и как только собрана необходимая сумма, проект начинает воплощаться в жизнь. Наш проект «Мастера жизни» помогает решить задачи как для инвесторов, так и для авторов проекта. Для инвесторов созда... он создает максимальную защищенность, ликвидность и доходность сложенной суммы. А для автора проекта он решает сразу несколько задач. Первое. Наш проект проводит маркетинговые исследования с помощью нашей карты социальной активности. Будет ли предложенный проект перспективным? Второе. Он привлекает для этого проекта деньги. Третье – оформляет документы между автором идеи и инвесторами. И четвертое – наш проект продвигает продукт на рынок, то есть мастера жизни помогают автору идеи продавать его продукты или услуги нашей клиентской базе. Давайте начнем с понимания, что же такое инвестирование. В словаре Ожегова это определение звучит так. Инвестирование – это вложение денег, с целью получения прибыли. В словарях же в современных же словарях инвесторов это понимание понятие звучит несколько э, иначе. Инвестирование – это управление капиталом других людей с целью получения взаимной выгоды. Давайте рассмотрим э, наш слайд. Да-да-да, э, вот этот все, Таня, остановитесь. Любой бизнес-проект состоит из четырех категорий людей. Первое – это люди, которые выполняют работы для участников того или иного проекта. Это коммерческие директора, менеджеры, финансовые работники, производители. И здесь есть три основные статьи расходов. Это аренда помещения, зарплата, налоги, то есть операционные расходы. Они у нас статичны, статичны. Эта сумма нужна бизнесу, независимо от того, есть у него сегодня прибыль или нет. В нашем примере это 3000 условных единиц. Это расходная часть. Что же для нас является доходом? Второе – это клиенты. Клиенты и покрывают расходную часть. И постепенно, действительно, мы с вами видим, как… Мы видим с вами, что идет рост доходов, но нужно время. Обычно это время составляет от 6 до 36 месяцев. Мы не берем с вами бизнесы, у которых период может составлять от 5 до 10 лет. Мы берем мелкий и средний бизнес, до миллиона долларов вложения. Становление происходит проекта от 6 до 36 6 месяцев, как я уже сказала, и на этом промежутке времени. Клиенты приносят нам как доходы, так расходы, потому что на обслуживание клиентской базы идут деньги. Для запуска любого процесса есть третья категория людей. Называются они «инвесторы» – люди, которые вкладывают деньги. Инвесторы вносят любую сумму и получают прибыль на внесенные деньги. Теперь мы перейдем к четвертой категории людей. Это основатели проекта. Это люди, которые призваны для решения вопроса операционных расходов. Эти люди принимают на себя определенную ответственность на протяжении периода становления проекта. От 6 до 36 месяцев, как я уже говорила, поддерживают проект. Вносят те самые 3000 условных единиц, как у нас указано в примере. Например, у нас 3000 условных единиц и 100 основателей проекта вносят по одному доллару в течение 30 дней. Это и будет та сумма, которая нам нужна – 3000 долларов. Так как проект у нас международный, основатели и инвесторы проекта вносят сумму, эквивалентную доллару. Поэтому, если у вас есть желание покупать себе активы и получать за это доход, то вы можете это сделать вместе с нами. Прямо сейчас. В проекте вы можете участвовать своими деньгами, а можете теми, которые заработали в проекте, в других направлениях. Например, за счет рекламы, за счет того, что делаете покупки или сдали неактуальные для вас вещи. На сегодняшний день у нас уже имеются работающие направления – это агентство недвижимости, сдающие квартиры посуточно и помесячно. Это пассажироперевозки, а также марк Marketplace, который с каждым днем пополняется, в нем каждый день пополняется количество товаров. Вы можете покупать себе активы и получать от них доход. Представьте себе, что если бы мы с вами лет 10 назад начали покупать себе активы крупных компаний, инвестируя даже по одному доллару в день, мы бы уже создали приличный капитал. Проекты, проекты, которые рассматривают мастера жизни, имеют доходность от 5 до 10% в месяц. То есть в год это заставляет от 50 до 100%. К концу марта, как мы уже и говорили с вами, заработают 16 направлений. И сейчас я коротко остановлюсь на маркетинг-плане. Вы получаете, вы получаете 20% от вложенной суммы вашей первой линии и 5%. От вложенной суммы ваших партнеров со вторую по седьмую линию. Чуть объясню, как это происходит. Если ваша первая линия, ваши партнеры первой линии вложили 100 долларов, то вы получаете 20 долларов. Если же ваши партнеры со вторую по седьмую линию вложили те же 100 долларов, вы получаете 5 долларов. Что бы мне хотелось сказать еще? Я пришла когда в проект на презентацию к Алексею. Это именно это направление меня больше всего заинтересовало. Я стала почти сразу же основателем краудфандинговой платформы. И так как проект развивается и со временем начнет работать на полную мощь, то мои деньги, я уже думаю, что заработают и будут приносить мне ежемесячный хороший доход. В конце презентации мне хотелось бы сказать, что мастера жизни, основываясь на, статич... на статистических данных, имея в арсенале инструменты и технологии для продвижения проектов, будут выбирать и запускать проекты стартапов и инвестировать в них наши деньги. И, а мы с вами будем иметь возможность обучения инвестированию и созданию своего капитала. Да, спасибо большое. Так. Ну, спасибо, Тань. Ну, а теперь мы ожидаем вопросы от участников нашей презентации, от участников вебинара. Ребята, не стесняйтесь, включайте микрофончики, задавайте вопросы. Мы готовы ответить вам на любой из ваших вопросов. Пожалуйста. Люди спрашивают, какие 16 направлений перечислите? Ну, начнем с самых, самых наших известных. Это э, э, пассажироперевозки, marketplace, э, агентство недвижимости. Да, вот в нашем как раз презентации как раз и есть, ну, видите, посуда, оргтехника. Девайсы, гаджеты, мастер по вызову, кстати, вот уже, клуб путешественников, да, такси, финансовый брокер. Вот они, 16 направлений, которые видны на слайде. Все направления, которые да. у нас, все направления, которые работают у нас, мы можем увидеть в кабинете партнера. С левой стороны они отмечены синими кнопочками. Те люди, которые не зарегистрировались, просто имеют возможность открыть ссылочку нашей платформы, да, и это будет видно. Красным цветом, красные кнопочки, да, точно так же с левой стороны, даже без регистрации на платформе, без входа в кабинет. Наши направления работающие, работающие все видны. Маркетинг-план, я так поняла, что люди просят поподробнее. Я правильно понимаю, кто-нибудь ответьте? Тань, поподробнее, это очень, очень так объемно. Может быть, конкретнее какой-то вопрос? Да, уточните вопрос. Ну, давайте я вкратце расскажу, буквально две минутки. Маркетинг-план, он очень простой на самом деле. Это классика. И от всех партнеров вашей первой линии вы всегда будете получать 20%. Человек инвестирует, инвестирует, например, основатели, да, основатели инвестируют 1 доллар в день, значит, вы 20% получаете каждый день, начисления идут каждый день. Вот, например, у вас есть один партнер, значит, 20 центов каждый день. Есть э, два партнера, значит, 4 цента. Есть 10 партнеров, значит, э, э, есть 5 партнеров, значит, 1 э, доллар в день. 10, соответственно, 5%, 20% это будет э, 2 доллара в день. А когда у вас будет в первой линии 100 человек, и все станут основателями, ну, само собой разумеется, что от 100 долларов в день это у вас будет 20%, 20 долларов в день. В месяц это 600 долларов. Ну, и от всех, кто со второго по седьмой уровень, будет 5%. Нетрудно посчитать. Вот как раз на слайде 5.25 классика. Жанра классика маркетинга, он всегда не изменен, классический стиль маркетинга, и неважно, там 5 или 25 или 125 в первой линии, от всех вы поняли. А уже со второго по седьмой уровень от всех независимо, вы их пригласили или не вы их пригласили. Второе, третье – это, конечно, не вы пригласили. Но вы всегда будете получать от них 5%. Очень хороший маркетинг-план, высокооплачиваемый. Это на первый взгляд кажется, о, что там делать с одним долларом. А вот на самом деле, когда у вас команда, то тогда, как говорится, курочка по зернышку клюет, и получается очень интересные симпатичные цифры. С правой стороны, на первом и на второй слайде вы можете прекрасно посмотреть, какие деньги вы можете зарабатывать. Ну, а второй э, слайд говорит о том, что стать участником проекта нужно, да, и участвовать в клубе «Рантье». Все, что делает проект «Мастера жизни», это с переходом в дальнейшие инвестиции и э, создание клуба «Рантье». Это люди, которые живут за счет процентов. И при таком раскладе, при такой э, простой схеме и при активном вашем участии вы можете зарабатывать очень серьезные деньги. Я остановлюсь на этих слайдах. Если есть конкретные вопросы по маркетингу, э, с удовольствием послушаю и дам ответ. Друзья, включайте микрофон. Потому что был вопрос по маркетинг-плану, поэтому заострили на этом внимание. Ну, если вопросов нет, тогда я э, выхожу из экрана и продолжаем дальше брифинг по теме. Еще у кого какие вопросы есть по краундфандинговой платформе? Посмотрим, что в чате пишут. В чате есть два вопроса. А, вопрос такой, эти направления уже работают, Можно чем можно пользоваться? Я думаю, что на этот вопрос профессиональный ответ даст региональный представитель Украины Елена Картасюк. Да, спасибо, Татьяна пользоваться можно всеми направлениями, которые есть. Пройдите по кабинету и посмотрите. Основное, что мы сейчас развиваем, это, конечно, Marketplace. Это наша программа безусловного базового дохода. Вебинар на эту тему у нас будет проходить завтра, начало в то же, в то же время в 18.00, пока мы не откорректировали этот момент. Значит, топливо. Это тоже входит в программу безусловный базовый доход. Пассажироперевозки запущены. Сейчас у нас, конечно, идет летний период. Запускаются, конечно, базы отдыха, значит, переезды между городами, чтобы это было удобно, максимально для наших участников. И, конечно, выгодно. Значит, квартиры посуточно. Не во всех городах, не совсем как бы стабильно, но помимо нашего направления, нашего маркета, у нас есть наши партнеры. И в кабинете это видно, и это выделено отдельной графой да, «Наши партнеры». Там более наполнены магазины на данный момент, вот. но это все наши партнеры, мы всем этим можем пользоваться эффективно с нашим кэшбэком, с нашим кэшпозитом. Друзья, ответили на ваш вопрос? Еще какие вопросы, пожалуйста, слушаем? В чате вопросов нет, но вы, кто хочет включить... А вот появился вопрос. Вопрос по топливу. Какой маркетинг? И процент заработка от сети, если у меня нет машины, а в первой линии стоит человек, у которой машины есть. Отличный вопрос. Я думаю, что я смогу на него ответить. Смотрите, по маркетинг-плану все, что будет происходить в вашей сети, то есть в первой, во второй, третьей, пятой линии до седьмой, от всех закупок, вы будете получать определенный процент. То есть с первой линии 5% по маркетингу плану – это завтра будет тема, рекомендую прийти. И топливо как раз относится к безусловному базовому доходу. Это немножко другая совсем тема, но тем не менее, если есть вопрос, я на него отвечу. Значит, неважно, есть у вас машина или нет, неважно, пользуетесь вы топливными талонами или нет, все люди, которые у вас в структуре, в вашей команде заливают бензин, используя наш сервис, от всех вы будете получать от товарооборота. Но вот об этом мы будем подробно завтра говорить. Если, Лена, есть что добавить, то по топливу, пожалуйста. Ну, правильно Татьяна сказала, конкретно мы разбираем и процентное отношение, и доходность, значит, завтра на программе ББД. Вот, а единственное, что я могу вам сказать, что если вы, являетесь участником нашей системы, и под вами строится структура, и в этой структуре люди заказывают, например, направление «Недвижимость». У вас этого направления нет. То в этом случае, значит, у нас, когда вы заходите, видите большое количество карт именно для этого они и нужны. То есть нужно заказать э, эту карту. Э, практически они все безоплатные, э, кроме карты социальной активности. Вот и то на данном этапе даже эта карта социальной активности э, безоплатна. Кстати, рекомендую всем присутствующим после того, как завершится наш вебинар, зайти э, в свой рабочий кабинет и заказать карта социальной активности. Я блогер. Что это такое, мы разбирали в четверг и будем разбирать точно так же в этот четверг. Вот Следующий момент, да? если у вас, например, развивается программа «Безусловный базовый доход», то есть наши покупки, а вы не делаете ни одной покупки, то, естественно, доход, от этой программы будет уходить мимо вас. Если э, в вашей структуре э, заходят люди, становятся инвесторами, основателями любого направления, да, а у вас эта карта не заказана, следовательно, доход будет идти вверх по структуре мимо вас. Поэтому... Все, что нам необходимо в жизни, все направления у нас присутствуют. Когда приглашаете людей, рекомендую, конечно, знакомиться с теми направлениями, которые они хотят развивать, и уже делайте, конечно, ваш выбор. Это не принудиловка, это не какие-то обязательства, это ваш выбор. Хотите ли вы с этого направления получать доход и хотите ли вы инвестировать и развиваться в этом направлении? Еще вопросы, друзья? Елена, у меня есть как объявление, может быть, своего рода реклама. Вот Андрей Сбердянска. Он инвестировал в нее рыбная промышленность, товары. И он разместил на нашей платформе свой магазин. Так что тоже призывайте, чтобы пользовались продукцией. Рыбная продукция очень интересная и качественная. У нас уже появились в Бердянске первые инвесторы. И Андрей отвечает за направление топливной темы по Бердянску. Ребят, эта тема, безусловный базовый доход, это завтра. За рекламу спасибо, с удовольствием попробуем вашу продукцию, но обо всем этом предметный разговор будет у нас завтра. Сегодня у нас основатели и инвесторы. Какие по этой теме вопросы? Инвестором в нашей системе можно стать от любой незначимой суммы, от 5 гривен. Делать это то ли регулярно, то ли нерегулярно, как вам э, душа вели. Попробовали, посмотрели. Но ну, понимаете, конечно, что с 5 гривен и доход будет соответствующий. Но вы, например, вот не хотите или не можете инвестировать единоразово крупную сумму. да? То есть по 5 гривен в день можно вот как э, не, не проехать на транспорте, да, пройти пешком, сэкономить, там на, на, стать немножко здоровее да, для себя пользы и таким образом проинвестировать эти 5-8 гривен. Вот. Точно так же э, основатель, да, 28 гривен, либо 1 доллар э, в российских рублях, я не знаю, 80-82 рубля. Да? Вот. То же самое, эмоционально незначимая сумма, которая э, через тысячу дней дает вам, участие и ваши тысяча долларов превращается в 10 тысяч паев, 10 тысяч, то есть увеличивается десятикратно. Услышьте это и задумайтесь на этом. И уже с тысячу первого дня ваш доход ежемесячный будет составлять около тысячи долларов. Да, просто за то, что вы три года инвестировали по одному доллару в день. Это даже если вы вот сами, сами по себе, никого не приглашая, по одному доллару. Даже это стоит делать самостоятельно. Вот никого не приглашая, ни, ни, ни с кем не разговаривая. Сам по одному доллару и через три года ты начинаешь получать такой доход. А если у вас команда, а если у вас пять человек в первой, а если у вас 25 во второй, Понимаете, да, то э к этой цифре через определенную... Лена, где-то э потерялась. Да, у меня входящий звонок. Прошу прощения, люди забывают, что у нас презентация, и звонят в любое время, которое они считают удобным для них. Вот, прошу прощения. Поэтому еще раз, еще раз и еще раз обратите внимание на это наше направление. Это уникально, просто. Да, на самом деле инвестиции – это современная, сейчас очень востребованная ниша. В интернет, если посмотреть на те проекты, которые выходят, в основном идут инвестиционные. Почему? Потому что это людям нравится. Вот э, в этом стоит разобраться. Вот хороший вопрос по топливу, где? И если у меня нет машины, а в первой линии у меня 100 человек, прекрасно, друзья, если у вас в инвестициях 100 человек в первой линии, и каждый из них инвестирует незначительно 1 доллар в день, это на первый взгляд кажется, ну где их брать, может быть, такие вопросы тоже у кого-то возникнут. Но один доллар, ну всякое разное можно. А если 100 человек в первой линии, и каждый инвестирует, то ваш доход в месяц стабильно 600 долларов. Вот просто 600 долларов. Вот вы инвестируете каждый день по одному доллару, это получается 30 долларов. А... 100 человек, от которых вы 20% в месяц, это нетрудно посчитать, 600 долларов в месяц, прямой чистый доход. И кроме этого, через 3 года чистый доход примерно около 1000 долларов. Ну плюс-минус там может быть какая-то будет разница ну, около тысячи, это вот вам, пожалуйста, вы уже входите в клуб «Рантье», вы уже стабильно, инвестор, получаете стабильный доход. Мало того, что вы получаете 600 долларов от работы, от инвестиций 100 человек, а плюс еще через 3 года, как Елена уже сказала, на вашем счете 10 тысяч, многие это не понимают, но думают, какая-то замануха может быть. Я тоже так думала, потому что за три года, если посчитать по одному доллару в день, это будет примерно 1000 долларов. 1000 долларов вы инвестировали, что вы делали? Вы помогали проекту развиваться, вкладывали свои средства в то, чтобы вот как раз Людмила вела сегодня основную часть краунфандингового направления, где есть расходная часть. Проект существует за эти деньги первое время, а потом, когда он уже набрал обороты и вышел на прибыль, на серьезную прибыль, он уже просто благодарит даже вас за то, что вы ему помогали. И вы же прекрасно понимаете, что за три года можно так развиться, что уже это всем, кто помогал проекту, вот такое вознаграждение. Из 10 тысяч долларов, которые у вас будут на счете, вы будете получать каждый месяц стабильно до 10%. Ну, до 10, потому что может быть и 8 месяцев, может быть и 5, но в среднем это будет где-то порядка 1000 долларов. Так, здесь еще я за... Топливо задал вопрос без инвестиций. Сколько Сейчас, процентов? секундочку, можно буквально дополнить, что... У человека, 16 который... 16 направлений. Для того, чтобы понять вот эти все направления, то есть просто переходите на сайт и смотрите по левой стороне. То есть можно зайти, и именно в наш магазин зайти внутрь и посмотреть, что там уже есть. То есть недвижимость, marketplace, досуг маркет. Market, ну, то есть там действительно много чего. И да, если можно, Татьяна, вот, э, вопрос по поводу основателей. Э, то есть какие сейчас направления уже активно развиваются? Я просто знаю точно, что сейчас развивается клуб путешественников, э, marketplace, э, основатели краудфандинга э, и основатели недвижимости. То есть вот эти четыре направления сейчас очень хорошо работают, но хотела бы знать, есть ли еще и когда они будут опускаться. Просто всего я знаю, что основатели не ну, 10, но когда будут именно активироваться другие? Об этом мы поговорим завтра. Сегодня инвестиционная тема, тема краундфандинговой платформы, друзья. Это очень большая, объемная тема, потому топливо, маркетплейсы, мы будем завтра это разбирать хорошо. А, да. а сегодня инвестиции у нас. Сейчас, секундочку, Андрей, отвеч... Андрей задает вопрос, ему очень интересно узнать. То есть 100 человек заправилось на 1 тысячу, это получается 100 тысяч. Сколько процентов заработал тот человек, который их пригласил? Тот человек, который их пригласил, ориентировочно заработал сразу по факту 5000 и пассивный доход отдельно, я правильно понимаю, 10 процентов? Неверно, Михаил. Хорошо, Нет, да, Миша, неверно? Неверно. Ну давайте давайте разберем этот вопрос. 100 человек заправились на одну тысячу. Правильно Миша говорит, что э, эти люди сделали товарооборот 100 тысяч рублей. И если они все в первой линии то 5% по маркетинг-плану. Но сегодня у нас маркетинг другой, друзья. Инвестиционный маркетинг отличается от маркетинга по безусловному базовому доходу. Понимаете? Разница в том, что в инвестициях 20% от первой линии, а в безусловном базовом доходе 5%. И Миша правильно сказал – что от 100 тысяч 5% это будет 5 тысяч. Но не забывайте о том, что эти 100 человек каждый пригласят как минимум по 10. И уже те цифры умножайте. И берите 1% со второго, третьего и так далее уровня по безусловному базовому доходу 1%. И когда цифры другие, там другие товарообороты будут и другие совершенно итоговые суммы. Поэтому э, маркетинг-план э, по бензину и все, что касается товарооборота, мы будем разбирать завтра.